Всем привет! Вы на канале "Заработать в интернете". Сегодня у меня на обзоре новый кран. Очень жирно платят. Подобный кран я уже снимал. Может даже это тот самый админ. Очень хорошо здесь платят. Смотрите, один коин получается одна сатоша Трона. У меня на балансе получается 6 миллионов восемьсот сорок тысяч коинов и 200% энергии. 100% энергии, вот когда вы запускаете автокран, используется при этом 100% энергии. Через одну минуту нам дадут 150 тысяч коинов. Регистрация здесь простейшая. После регистрации вам на почту придет письмо. Спасибо, что зарегистрировались. Смотрите, здесь есть три вида заработка, которых я рассматриваю. Это автокран, шортлинки, ПТС, и четвертый вид заработка, это вот клеймо, это кранчик. Кран у нас раздает каждые две минуты по 350 тысяч коинов. За день можно сделать 500 сборов. И чтобы здесь вот зарабатывать, нужно разгадать вот такую простенькую капчу. Всплывает два окошечка, мы их закрываем, разгадываем капсу, Убираем здесь тракторы, два, пять. 9, 2, 5 и 9. И нажимаем Get Reward. Итак. Good job. Также здесь есть вот, э, Short Link. Их тут очень много. Я уже вот, э, разгадал 4 штуки. И еще, вот, например, когда вы разгадываете Shortlink, у вас может выпасть и вот, в конце типа неверная. Там, ну, монетки вам засчитываются на баланс это я уже проверил вот видите мне здесь выпало типа неверно я а потом пришел в dashboard и монеты мне зачислились и вот за прохождение шортинка нам дается вот 1 миллион четыреста сорок тысяч коинов это очень хорошо это очень жирно один шортинк проходится ну, где-то ну, минута 5 минут 5 не больше и когда вы будете проходить вот этом обязательно отключайте благодарность рекламы. Еще здесь есть вот PTS, это просматривание веб-сайтов. Здесь было 7, остался вот один. И за просматривание вот 7 секунд нам дается 100 тысяч коинов. Можно сказать 100 тысяч строн. 100 тысяч сатош строн нам дается. И они тоже очень простые. расхода капчу. Открывается рекламированный сайт и зачисляются на вот эти вот коины. Вот такой друзья кран. Есть еще здесь лотерея. Также здесь можно рекламу создавать. И давайте сейчас мы его проверим на платежеспособность. Ну есть еще здесь достижения, но они здесь как по мне мало платят за достижения, ну почему бы и нет, если мы будем здесь зарабатывать, вот, пройдем 30 линков, получим дополнительно 2 миллиона коинов и 100 энергии. Сделаем 100% с крана, 100 плеймов с крана, получим также 2 миллиона коинов и 100% энергии. И нам нужно 2 вот соточку сделать за день. Перехожу в dashboard, сейчас проверим на платежеспособность. Данный экран платит сразу же на FaucetPay. На балансе, вот как видим, у меня почти 8 миллионов коинов. Сюда ввожу вот адрес кошелька трона. Выводить здесь можно в троне, лайткоины, дагекоины и файоры. Я вот буду вводить в тронах. нажимаю виздром. Итак, good job. Переходим на FaucetPay. Видим на балансе у меня 7.98 тронов. Обновляем страничку. Баланс увеличился. И вот она выплата. 0.072 трона у меня уже на балансе. Данный кран платит. Кому он интересен, все ссылки я оставлю в описании. Переходите и зарабатывайте. На этом у меня все. Пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков. И всем пока.